Доброе утро всем! Очередной день в рамках программы 100-дневный воркаут. Очередная новая площадочка у нас сегодня. Вот так она выглядит. По сути, здесь есть только несколько турников, и то некоторые из которых установлены довольно криво. И скамейка, и все. Ну, мне не, судьба не потренироваться, потому что сегодня у меня день отдыха. Сегодня открытая тренировка патриотов. Сейчас я поеду за саней, конечно еще солнышко не видно, но будем надеяться, что скоро погода распогодится и можно будет нормально потренить в Нескучном саду следующее включение будет уже оттуда увидимся ну вот мы и на площадочке в Нескучном саду опять на тренировочке у Патриотов что будет делать Саня сегодня я пока не знаю я буду делать 500 отжиманий от пола сразу их расскажу, потому что холодно на улице и может сесть батареечка на камере, и мы ничего не запишем. Поэтому сначала делайте три подхода по 40 отжиманий с ногами на вот этой штуке, то есть с возвышенности. Это 120. Затем мы делаем 3 или 4 сета, в зависимости от того делаем по 60 или по 80 повторений в каждом сете, это зависит от уровня. Мы делаем 20 палеометрических отжиманий. Ну, там, 15-20 плеометрических, 15-20 с опорами руками на скамью, 15-20 с опорой ногами на скамью и 15-20 обычных. Минуту-две отдыхаем, в зависимости от уровня. И вот так вот делаем 3 или 4 круга, чтобы в получилось, соответственно, 240 повторений. 240 плюс 120 – это сколько? 360. 360. Нет, что-то мало получается. 160. 240 плюс 160. Получается 400. И остается еще 100 повторений. Это мы делаем 20 подходе вот таких вот глубоких то есть вот на эту штуку сюда ставите руки сюда упирайтесь ногами и делайте глубокие отжимания 20 повторений в подходе 5 подходов это еще сотка в сумме у вас получается 100 отжиманий за небольшое продолжительность и время очень удобно быстро по тренили грудак, по тренинг трицепс все то что нужно если останется еще силы то будем делать еще но пока пока такой план МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА на идешь, да, так да. одухотворенно? Ну, давай. Да. Ну, на видосике увидишь. вроде нормально. Так, в первом упражнении мы сделали 4 подхода, 40 повторений В сумме 160 Сейчас мы переходим на второе упражнение, как я уже сказал Будем делать по 15-20, я думаю делать по 20 повторений Вот, в общем, объясняю суть, что ты будешь делать Ты делаешь 20 сжиманий полиометрических делаешь палеометрические? От которые отталкиваешься чуть-чуть Тем делаешь 20 от скамейки, руки на скамейке Тем ноги на скамейке, руки на полу, еще 20 ну, 15-20, 15-20, 20-20. И еще 15-20 обычных. То есть, если тебе 20 тяжело в каждом, то делай по 15. Вот наше второе упражнение. Нет, начинаешь ты с плеометрических. От пола. Ну, отталкивайся. Как с хлопком, только не делай хлопок. понял, пола сейчас делай? Да. Давай, делай 20. Ну, отталкиваешься. Можешь чуть-чуть отталкиваться? Так что ли? Нет, подлетать. Вот, да, вот таких... 15, ладно, тебе 20 будет тяжело, давай 15 таких. 15, теперь 15 от скамейки. Нет, просто. Ну и души правильно, не забывай-то. Ну и следишь, там не перетрудиться. Тоже. Теперь ноги на скамейке и от пола руки. 15. Ну постарайся, это уже от тебя зависит. Что ты делал? Ну давай, добей. Ну можешь в следующем сделать тогда по 10 в круге, если 15 Я просто не знаю, твою руку возьму. Даделал? Еще пять Еще пять, ну давай А, да, давай ты общую фото сделаешь Давай, ну сейчас, вот сделай этот круг тогда Ну подожди Ему всего осталось 25 повторений Нет, 20 повторений Все Ну все, и теперь от пола осталось 10? 10, 10 Нет, просто а, от пола еще... Ну ты еще тот круг не закончил, да? Ну хочешь 15, хочешь сделать 10. И нам надо. Нам надо делать общее фото просто. Давай, давай, давай. Всё, давай. Давай, давай. Все сделал? Вот Осталось 5? Ват 5? У нас. Давай, давай, пятерку и сделай фотку. И вот таким будет всего у тебя ты один круг сделался, ты сейчас еще 3 круга. И ты отдыхаешь, пока я делаю. А я буду отдыхать, пока ты делаешь, поэтому. Лучше, конечно, было бы, чтобы ты по 15 делал, ну ладно. Все? Нормально. Вот такой вот, вот такой вот комплекс. Вот так вот потренили. Кое-что пошло не по плану, потому что оказалось, что отжимашки 4 по 20 это очень тяжело. В итоге я сделал один круг по 20, второй круг по 15 и еще 5 кругов по 10. Всем получилось на 100 повторений больше, чем я планировал, ну ладно. И глубокие, глубокие отжимания. Тоже оказалось тяжело делать забитым, поэтому вместо 5 по 20 сделали 10 по 10, 10 чем-то. Вот такая вот тренировка на отжимания. Собственно, все, кто спрашивал, чем я занимаюсь, кроме 100 дневки, вот и делал такие программки. Думаю, что на грудак это хорошо. И все, увидимся завтра на новой площадке. Будем делать круги. Дальше, <плеск находит> пока.